Всем привет дорогие друзья вы находитесь на канале go play game с вами я софия мы продолжаем сына рима играть райс по моему это, это так называется вот у нас вторая серия я послушала голос вроде бы все нормально чуть-чуть еще вот, прям капелюшечку погромче сделала должно быть вроде бы прям нормально кстати хотела вам показать когда ты ему просто нажимаешь вот на пробел он начинает вот такую фигню устраивать на остальном как бы машет а там вот просто пробел он такой Эй, давай давай драться пошли вмахаться так если не разрушим башни с цепью, наш флот будет уничтожен значит идем рушить башни вот эти вот как раз вот башенки ну то есть ну блин ну это логично если проплываешь мимо вот этих вот башен вот подобных строений каких-то, да, если там строения какие-то есть То, типа, что тут будет И Так бы, это логично Что, возможно, какая-нибудь ловушка, а куда мне? Вниз, туда, сюда? Да, смотри, где мои тряпочки синие, которые должны мне подсказывать? Что происходит? На сильно нажмите удерживайте, ага Спасибо, вы очень вовремя мне об этом написали. Так, ой, не так кнопка. Началось. Началось, не так кнопка. Так, сейчас. Вот теперь та кнопка. И эта-то. И эта-то. То есть, чем быстрее нажимаешь, тем больше тебе очков дают. Тихо! Я тебе сейчас! Тихо! Один, да? Я тебе сейчас! Э Теперь казним. Так. Что, мимо кользела? Да. Ах, ты кользел! Сейчас я тебе устрою, рогатый. Смотри, удар центуриона. Мари, слава богам! остатки 14 и снесем эту башню. Так, вот тут мы сейчас будем, я так понимаю, проявлять себя. Ну куда-то выбежим Без щита-то а -а -а! О, у меня тут появился, смотрите, сверху -а справа Выжившие спасены Это так, так, так, чтобы уклониться от стрел Левый shift. это лучшая тактика против стрел Надо Да ты... какого хрена у меня выскакивает? А, можно отбивать на нажав Space. Тихо. Тихо. Ага. Э, подожди. Ой, дурачн. Давай-ка подари, подожди. Сейчас, подождите, я сначала копию его. Секундочку прям. Прям секундочку. Ну давай. Так, первый пошел. Второй пошел. Рубим руки. Такая мечи. Еще один, да? Лучники мертвы. Выдвигаемся со мной. Еще есть кого спасать. Конечно есть. Пошли. Сейчас всех спасем. Не ожидал этого. Раздавлен собственный. Тихо. Ты ну кого там выеживаешься? на наших? Ну нет. Так дело не пойдет. Ну. Конечно, со спиной первым делом нужно нападать. Да? На. Дай... Короче, казнил тебя. Надоел ты мне. Короче, если он бьет, собирается бить щитом, то это загорается желтая кнопка. Если собирается бить мечом, то это синие. <свист> Ну-ка, смотри. Щит. Меч. Так, я что то набрала. Да, смотрите -ка. И мимо. А! <свист> Э! А, слышь? Ты охренел? Здоровяк, а? Еще одна казнь. То есть он бьет мечом, выгорается синий цвет. Бьет щитом? Желтый. Ищите выживших Я разберусь с ними Я разберусь, да вообще, конечно Йо-йо-йо-йо, вау Спокойно Следующий Вот, отличное парирование было Идеальное Тихо, тихо убили. Солдаты, послушайте. Наш флот разбит. Берег занят врагом. Наши товарищи умирают. Мы вынуждены отступить. О, мертв. Мертв. Он, наверное, мертв. Нам отступать. -то очко я точка сбора? Побереги. Неужели никто не ждал такого? Предсказания были хорошими. Хорошими. А! Стоять, пока я не схожу. Так Это хотел отступить Наш говорит нет ни хера Короче как я скажу отступать Так и отступим Так давайте двоих Казнь легенды вот Мне на самом деле помогает да вот это вот осознание Что если он бьет а, Мечом то он горит синим Эх Ой, я думал, он сейчас мечом ударит Ай-яй-яй Мне помогать кто-нибудь, нет? Или это? Так, чисто Ой, не то, а, кнопка О, пошла казнь легенды. Удары легенды. Ну... Но... Правда, как он все равно получилось, да? Да-да-да, если, бы если бы не я, вы бы померли, да-да-да. Уважайте меня. Так, наверх, да, наверное. Назад! Вперед, солдаты. Мы почти у башни! Тихо, тихо! За мной! Построиться! Чтобы отразить стрелы, нажмите и удерживайте спейс! Идем! Приготовиться! Щиты, Идем! щиты! Заток, щиты. Нормально идем. Садись. Солдаты! Щиты! Держать строй! Хорошо, хорошо, хорошо! Отступи! Поднять щиты! Отлично, выдержал! Солдаты! Мы разрушим башню! Пошли! Разрушим башню! Пошли! Ой-ой-ой! Под сзади! Солдаты! Поднять противовес! Я поднимусь от Апрулюки! Ага. Давай, ну, давай, пропусти! О, давай, все, забираю. Давай, давай, давай. давай. его, если нужно! Ты будешь молиться. Брось в него! Ты так, я поняла Борьба. Так, тихо, спокойно. Давайте сначала лучнику уложим, а то он там по-нашему стреляет. Нехорошо так. Ты этого подтыкай мой день! да нормально справимся сдохни, римляне, сдохни! ох ты -мо, сильный удар был так-то ой-ой-ой от этих уворачиваться надо против. Да? ай-ай-ай ух ты шьё давай я теперь тебе сейчас куртанусь! а он как снизу дела я не поняла что он сейчас спирается ну что ты не отпрыгнул в сторону ⁇ -мо ⁇ сходи, короче. Зажать. Ой, не так, ну <свят> А сейчас промазал, а? Как тебе? Щитом по лицу-то. Семкнуть, <свят> остановить его. опять. Так Прими свою Ох, как вас тут много Теперь ты никогда не сможешь стрелять из лука Ты за это заплатишь Ура! Так, следующий пошел Трой Держится, держатся, но враги пребывают Оставайся или умри Нормально. Тихо, тихо, тихо. Орёт еще что-то на меня. Ну что ты не поставил ты блок, то И а? ещё один что ты блоки не ставишь? Подожди, я это убиваю. Ой, как, как, какое убийство прикольно. Ну ладья моя. Так это что за фигня вообще? А да ударь ты по кому-нибудь, пожалуйста. Я просто знал, что он сейчас будет бить мячом, и вот сразу как бы себе это нажало. Ну чё? Противовес на месте! Есть! Бросай! И все бегут! Все свои чужие! Какая нафиг разница? Ой, хорошо, пошло! Сейчас будет прыжок веру, что ли, какой-нибудь? Да ты что? Прям так на корабль? Какой крутой чувак, прям. Речь! Речь! Внимание, парни! Храбрец умирает один раз. А трус тысячи раз! Мы уже пролили кровь варваров и их кровь такая же, как у нас. Пипец. Готов. Ко мне! Вперед! Ну на заднем плане такая, конечно, красив красиво. Он произносит речь, на заднем плане такая. Корабль, Бу-бу! Катапульт проли... пролетает, камень горящий. Неплохо так-то. Внезапно, да? да? Ой, -ой, ой ой ой ой ой я поняла, поняла, поняла. Два, отпрыгивай! Привет, братиш Да ты надоел уже, а Так, спокойно Да, черт, я нажала. Он даже засветиться не успел, я уже нажимаю. Ой, тихо. Так, интересно, как долго будет этот бой длится. -то? Я уже начинаю путь уже скучать. О, двоих. Мы пока сражаемся как Центурион считаю это неплохо. Эй -эй. Хотел сбоку подойти меня ударить, Но я тебя с такую такой заметила. Приходь бегать ко мне. Так, а, все, все, все. Ой, ёй, это надо было и что? Ну прикольно. Ну давайте, кто там? Кто нападает со всех сторон, смотри, чисто на них. Ой, я не, не, не, не так-то Что ж, такое-то периодически бывает у меня. Наш флот уничтожают. Надо разрушить эту башню. Еще одну башню разрушить, нужно найти на него. Где твой шлем? Так сейчас будем там заряжать. солдаты, щиты, держаться! Нормально? А стрелять еще мы можно. А, ну это наверное если поближе подойдем? Сейчас, сейчас, сейчас, подожди, подожди. Щиты, солдаты, солдаты! Держаться! Внимание! Держаться! Смотрите, как то они волнами пошли стрелять. Все, пришли. Так сейчас они отстреляют, и мы будем стрелять тоже. Погнали! Солдаты! щиты! Держать щиты! Мне кажется, они собираются стрелять. Солдаты! А, они кажется. Силу мы! Щиты! Все, всех убили! Все. Ай, молодцы! И никого не потеряли! Красавцы! Он сам побежал куда-то! А. Так, речь! Будешь говорить, Нужно нет? удерживать баррикаду! Пока не подойдут наши лучники. Легионеры в линию, вперед, парни, возьмем эту крепость, вперед, вперед, вперед. Что там а себе завязывают все Лучники, берегись! Так тихо? <связывающие> Я... Я... <звездные> Еще кто-то есть? Я... <звездные> что? Что, что такое? Все? У меня кончились Я... Я... Нет, копии вроде бы не кончились, еще что-то есть да. Подошли еще лучники Нам нужна поддержка Мне тоже Как-то кто то сзади А, вот Ай-яй-яй Я так и не научился от этих стрел ворачиваться Отлично! На крыше Подавление башен Подавляющий огонь по вражеским лучникам Но у вашей пехоты нет поддержки Объяснить поддержку пехоты Но вражеские лучники стреляют по пехоте Поэтому нужно уклоняться от стрел Нет, да давай вот так вот Лучники, вперед! Давай мы не будем уклоняться. <свят> Но как бы с варварами мы тут разберемся сами. Тут ничего страшного нету. разбрасывает их а так я скоро запомню все эти удары так следующий давай ну давай нападай вот а? подожди вот открылся Ой, не так кнопка, не так кнопка, вытаскивал меч. Куда это ты побежал? Ты еще сзади решил подойти. Хорошо, я успела среагировать, а? Отличная цепочка, казнь легенды Чуть-чуть задержал Замахиваются на меня, да? О, это было, было идеальное парирование Ай, блин, промахнулась Ну давайте двоих Не так кнопка Куда смотреть? На башенку А, на концапульту. Туда? Ну, пойдем. Мари, мы можем обойти их с правого фланга или захватить скорпион слева. Как поступим? Сейчас решим! Это солдаты! Да -мо! Свои не свои, Иди, все перемешались! Да что ж ты Беги, э, хотела двоих казнить Даже аж Не на ту кнопку нажала ну давай Ой, горло проткнулось это прям <свистит> Немножечко жести <свистит> Так Так Эй, <свистит> <свистит> Погнали Прячьтесь Практически удалось. Вперед! К стене! Сейчас, а сейчас, раз, сейчас! А Ай-яй-яй! -ай -ай -ай. Э, куда это вы? Приветики! Пообщаемся. А где-то отдыхаете? Ай, хорошо. Хорошо. Ай, хорошо. Если он к Биллов, моста. Не дайте ему дойти. А, что, что сделать? Не понимаю. Что делать-то? Какой-то механизм моста. Где? Что? Подожди. Сейчас я тоже в тебя кину. Ну. Следующий. Ага. Следующий. мне куда мне сюда я спрыгиваю нет я не спрыгиваю что я делаю а я лошара сегодня вот, а несколько раз несколько подожди а у меня кончились а, нет, не кончились. Во! Вс. Вс, все, все, все, вс. Ну я, главное, лучник убрала, и мне нормально. Ещ! Ты возьми, пожалуйста. Нажали. Держим. Простите, ребят, надо это было немножечко подумать. Понять, что надо делать. Прям у, -у, у Убежали. Спокойно, спокойно. Спокойно, спокойно, спокойно. За мной. Вперед. Твой отец был защитником народа, Мари. Убить с его потомком честь. Сюда. Так, там туда. Надо. Фотопунк. По Пошел. Погнали! Привет, дружки! Ой, не так надо. Но мы его выкинули Какой тяжелый бой-то, однако Боже, полчаса мы тут деремся Так, помогаем ребятушкам Так, нога тоже желтая Как не так ну? Думала мечом сейчас долбанет. Ой! Я подумал, что это наш думаю, А чё это он на меня? Бежит такой, замахивается. Что происходит? Оказывается, нифига не наш. Захватите катапульту. Нацельте на башню и дайте сигнал. Мы сдержим этих ублюдков. Понял. А я чё? Мне туда не надо. На катапульте! Надо защитить катапульту, бить лучников Поняла вас Минус один Минус второй Минус третий Минус четвертый Еще один минус. Так, погнали ты Отлично, еще Вот это вот ты вот сейчас Альтуху сделал назад, что ли? колесу назад ой труп в воздухе смотрите бак очень жаль тихо это был суровый удар нога гады желтый у нас ну, благо, от этого удара хоть можно увернуться. Который крас, красным светится, Там что тебе обычно нужно это самое. Вставайся! Типа, парир, парировать нельзя? Ну-ка, давай-ка, еще Уже раз. Ну, а, -а, а, он не загорелся красным, гад. Тихонько. Главное, теперь под катапульты не попадать. Блин, это, это надо укатываться от таких ударов Не так кнопка, блин Зато выкинули Вот, это вот мы, смотрите, отразили, смогли отразить Я пойду подумала, что я не успею вернуться, поэтому решила начать это самое Казань Нет, та кнопка, блин. Ты, ты, конечно, вывернулся, блин. Спину ему вот так вот поткнулся. Я увидел кнопку огненной залпы и это решил мне нажать. Вот, блин, уже стрел куча. Моментально. что такое чьи-то ножки Ты так славненько танцует у нас тут красавец мужчина посмотреть на него так укатываемся укатываемся нафиг укатываемся блин надо было укатываться нет, я сейчас попрыгаю а, Хотела этому щитом дать Не получилось Так, тут меня, видимо, решили обучать откату, да? Ай-яй-яй Так, давайте мы первую казним хотя бы Хоть кого-нибудь, чтобы попроще было Привет Да слышь ты, а Так, еще минус один сейчас будет хм. О, да. да, тут с этим-то посложнее будет Ай Так, отлично Толстячка убираем я прям как-то поза нажала. Ну давай! Ох ты! Успел отпарировать, нифига себе! Ты попался. Так, все, ты меня достал. Пора теперь избавляться Следующий Опа! Прям прижала к стенке и перерезала горло разрушили. Катапульту одну захватили, чтобы разрушить другую катапульту. И вот сразу вон солдаты побежали такие, о, -о, -о! где вы были раньше? Я не поверю, что одна катапульта могла вас так вот раздолбливать. И сразу, блин, этих самых нету, варваров. И все прекрасно. Харей, <свист> <свист> а, богиню увидел опять, какую-то. Интересно. Командир. Сегодня мы потеряли много хороших солдат и офицеров. Мари, ты доказал, что можешь командовать. Ты заслужил уважение солдат. Так, возьми этот шлем и надень его. Легионеры! Вот ваш новый центурион. Вари! Вари! Вари! Вари! Вари! Вари! Хорошо, Вари! хорошо, спокойно, спокойно, парни. Так, вы знаете, чего ждать от этих варваров? Они раса бешеных! которые дерутся с нами, не жалея сил. Но они не знают, против чего сражаются. Рим ⁇ цивилизация! Рим ⁇ это порядок! Рим ⁇ это сила! И здесь мы есть Рим! Я думаю, все про Бруто вспомнили, да? Ну вот. Плохих местников убивает у сюда отсюда обратно. Командир. Армия варваров короля Освальда движется на Йорк. Генерал Комот и шестая когорта вступили в бой, но их судьба неизвестна. Соберите оставшиеся лодки и разгрузите их. Подготовьте солдат. Мы идем на яр! <связывающие> Всех убить! Наш поход на мятежной земли был кровавым. Продвижение замедляли бесконечные сражения с ожесточенными племенами. Некогда Рим принес... На острова Мир, торговлю и процветание. Мир был нарушен восстанием. Теперь мы наконец-то приближаемся к сердцу мятежа, где правят король Освальд и его дочь Воительница. Разведка сообщила о большой быстро надвигающейся армии варваров. Если мы столкнемся с ними, у нас не будет шансов, и тогда Йорк падет. Во имя богов, этих тупых варваров больше, чем нас раз в двадцать. В открытом бою мы понесем тяжелые потери. Не будете атаковать? Их вождь, король Освальд и его дочь Будика, там среди солдат. Если мы захватим его. Вожди племен придут просить мира, чтобы получить его живым. Тогда Освальду придется преклонить колено и поклясться верности Риму. У бриттов тоже есть представление о чести. У них нет чести. Эти твари смеют стоять на пути римской мощи. Они заслужили возмездие. Нашего возмездия? Или твоего? Господин... Довольно. Мы подавим это восстание, по-моему и не станем подвергать риску жизни добрых людей. Это понятно, Центурион? Понятно, командир. Отлично. Небольшой отряд проникнет в лагерь врага и захватит Освальда и Будику. Я поведу основные силы и отрежу их от подкрепления. А что мне делать, господин? Я ведь обещал тебе кровь. Ты захватишь Освальда и Будику. Прежде чем проведешь своих людей... Тебе нужно разобраться с лучниками на Кведуке. Так что ты начнешь в одиночку. Понял. Это честь для меня. <звы> ну, короче, в принципе, по идее, мы именно поэтому в прошлой <звы> битве и победили. Потому что у Мары отъехала башенька, и он готов вперед... вперед... <coughs> я же подавилась: Перечь вперед, как танк. Просто убивать всех подряд, всех резать, у него там в голове медь, и так далее. Но сейчас его, как бы его, получается, командир осадил из серии того, что ты, я, конечно, понимаю, то, что ты хочешь взять все свое войско и э, раз, раздолбать и всех, просто всех варваров вырезать. Но так сейчас делать нельзя. Типа ты должен сначала аккуратненько. Сначала аккуратненько. Давай не будем там убивать наших солдат из-за того, что ты хочешь там отомстить. Мне кажется, что там что-то есть. Или нет? Нет, туда проникнуть нельзя. Ой, это так выглядит хорошо, прям так освежающе. Так прям приятно. Значит, мы сейчас должны проникнуть, получается, в логово потихонечку, попытаться обойти это все дело. Ну да, эти диски, по-моему, их можно было как-то активировать. Что-то они там давали. Блин, ну, конечно, мышку вот это вот Вы из Мы что сказала Будика. Мы разведчики. Мы ставим ловушки. Мы всегда на чеку. Нам сообщают об активности римлян по всей стране. Они потеряли генерала и сделают все, чтобы вернуть его. Если услышим что-нибудь, что угодно, поднимаем тревогу. Вопросы? Который час? Заткнись, кино Ты берешь западный путь. Проверил лужки. Я хочу, чтобы Колья вылетали от малейшего нажатия. Ясно? Есть. Алистер, остаешься со мной. Разведчики сообщили о возможном появлении отряда римлян. Вероятно, они идут как ведуку. Но им это не удастся, так? Да, господин. Так, пускай. вернешься, я сейчас нападу на них и раздолблю, короче. А у меня есть чем кидаться? Нет. Что такое? Потерялся! Потерялся! Его. Ну, знаете, варвары не варвары, но как бы они соображают, что делают. То есть, мало того, что их больше, так они, в принципе, еще и тактически не тупые, скажем так. Ай, мимо. В этой местности должны быть варвары. Мысли должны быть варвары. Мы только что наткнулись. Тут два прохода было, я, короче, выбрал под, под дерево. К воде. Кто вот это вот такой? Но он это не берет. Тут чья-то разбитая лодка. Значит, нам не сюда. Что, у меня как-то не сразу даже срабатывает, что мышку повернуть надо. Найдите безопасную переправу через реку. У меня задание висит. Хорошо. О, Боже. Что за жадьба? Смерть ловушки. Или от удушения. Ну их тут развесили так вообще нормально. Ну надо под ноги смотреть, чтобы тот, тоже на ловушку не наступить. Похоже, это все, что осталось от 4 легиона. Четвертого легиона? Это тот легион, в котором ты. он был до этого. До того, как попасть в 14 -й. А, или во втором он был. Чтобы отразить. Хорошо. То есть у нас есть время сообразить. Ой, их развесили. Но это как э, запугивание. То есть это психологически очень сильное давление. Приветики. Ты кто? Хорошо. Приятно познакомиться. А, тут нужно несколько раз отражать его. Три отражения ему надо. Блять, не так кнопка Сантрн, легенда и репрус. Ну, сэ, ну, этого чувака с двумя мечами это, конечно, мощно. Сразу три парирования ему дать. Так, успела. Мышка, ты куда-нибудь денешься, я не знаю. Думаешь, кто-то идет? Легион, да мы уже услышали. Пошли потихонечку. И всем привет! Нет. Спокойно! Всех убить! Так, я тебе сейчас умру! Не! Ты умрешь за это! Давай! Жажда, ты какой-то орел, а это что? говоришь? Хорошо, спасибо! Так, сейчас я с тобой разделюсь. Подожди... -то Эх! The... Эх, надо было откатываться! ему блин, цветом вот Ты крепа, да? хорош ох жарко чуть как-то вообще на части. ну давайте ребятушки Кнопка. Сперта. Ну. Отлично. Так, там тоже какой-то проход, да? Я вроде успеваю на эти ловушки. Я просто по этим закам пойду. Мне кажется, они что-то означают. Я слышал, что Легион попробует пройти как ведуку. Ха, интересно, как они пройдут мимо дополнительных лучников будики? А мы наблюдаем за лесной тропой, чтобы ни один римлянин не просочился. Никто не пойдет через лес большим отрядом. Я вернусь как ведуку и поддержу Будику. Идет? Ты прав. Ага. У них там, значит, еще дополнительный отряд лучников. Главный смерть! Эй, римлянин! Совсем один! А? Где прячется твой легион? Ой, чуваки! Вы еще не знаете, кто я! Сейчас, смотри, видите? Хаз! Хазь! Держаться вместе! Вставай, <связь> <связь> умри! <связь> Спокойно. Теперь мы с тобой остались одни. Главное перекатиться, а уже потом начать все это делать. Все с ним. Тебя я помню. Тут, тут, тут, тут нужно. Три, три парирования делать сразу. Ой, это было идеально парирование, да? Римская огротие. Спокойно, сейчас мы вас всех сделаем. Оп, оп, оп, оп! Какой, а? А там за него. Спокойно, быстренько его надо добить. Во! его значит на сладенькое оставим ой-ой-ой я это думала Хоть да. ну нормально пошли ой, дальше больше, чем я ожидал стоит поспешить к видуку да надо еще ребят предупредить о том что там вот засада еще одна в виде лучников сидят ой надо было посмотреть куда-то а я это профукала это наверно вот сюда ага так тихо тихо тихо по бревнам ты не бегаешь ты просто пафосно идешь ну ладно хорошо он такой скользко оно покрытым ухом там да одно неверное движение и ты полетишь вниз просто состазешь и все регионы приближаются размести лучников со стороны дороги и приготовься стрелять по моей команде ой это она Будика или как ее там? Здесь должен быть путь наверх. Это их город, что ли, или что? Итеч, что это? Труп какие-то. Вообще непонятно. Это они город какой-то захватили наш. Так, ты ч ⁇ блестишь? Я в какую-то сторону двигать надо? Ага. А, это лифт. Е-мое. Еще кто-нибудь? Нет, это все. Мы последние. Дай-ка мы вот вон того вот уберем. Римлян! И хорошо. Римская противень. Этим еще попасть нужно. привет Приветики. два удара нанес. Ты ч? Хамло. Ну он. Очень далеко кидает и очень метко кидается, я бы сказала, вот этими вот пиками. Вообще пипец. Ой, как много всяких взрывных бочечечек. Прям м -м, красота. Ч -ч -ч, взять бы пику и попасть бы. Да, подождите вы. Нет, вот, да Куда? Там еще одна бочка, подожди, не переключайся Ай, хорошо Так Привет, ребятушки Одни тут отдыхаете? Ай. А, уже, уже казнь началась Примей свою так, дальше <свист> Так, подождите, мне нужно на хп поставить себе А, а, а вы откуда делись? Вас ждет так. И <свят> улетели. Коленом раздробить. Ну у него, да, там защита на колени. Так, я смогу забраться? Да. Сейчас мы им устроим райскую жизнь. Не-не-не-не-не-не-не-не-не! БОЧКУ! Блять! Не перецепиться же! Да, бочку, бочку, бочку давай! Вс, прячься! Ну вот и хорошо! Надо, там кто-то даже живой остался, надо же! Ну мы нормально, держимся! Ой! Здрасте, пришли. <звы> Баллист убивает ваших людей. Хорошо, а подожди. Что ты мне показываешь? Чисто. Наступаем. Да-да-да, если ты умрешь, то я там сейчас никому не сможешь так! Эх, надо было откатываться! Сколько а? сосру, Да! Мимо! От... Да, Стой на месте! Ах ты, штука, попал! Сейчас я тебе Под устрою, раз Следующий, кто там? <связывая> я тебе пов повыворачиваю сейчас Привет Да прекрати ты ворачиваться! Эх, да. Тут нужно либо идеальное парирование, когда он краснеет, либо откатываться. Но лучше всего откатываться. Давай. Всех да и... к стенке. Хм, в одном месте. Еще один подъемник. Так, вижу. Нужно просто сбросить это. Камера такая странная. Я в одну сторону кручу, она мне вертится в другую. Что это, мышка, блин, дурацкая? Там типа ребята наши? Сидят? Да. Сидят. Живые, вроде бы. Тихонечко пробираемся. Ох и ох. Братья! Он мой. Так, приветики. Шквальные атаки Будики завершаются тяжелым ударом. Отражайте удары вовремя, чтобы найти брешь в ее ю... Это типа идеальное парирование нужно. Тебе не следовало сюда приходить. Теперь ты умрешь. Ага. Вы нарушили клятву данный Рим. Вы убиваете невинных. Женщин и детей. Эх! Опять Она, не вовремя империя. Мы не звали вас сюда. Сейчас мы ее завалим. Я делаю все, чтобы защитить свой народ. Ра! Ра! Ну, как парировало. Во! Получилось. Во, еще получилось. Отлично. Так, тихо. Эх! Рано нажала. Тихо. Лично! Что сейчас было? Эх Ну, вроде мы справились Ну, а ты, блин Не справилась и свалила, типа Пускай другие справляются Фу-фу-фу такой быть охренелся толпой-то, а? Так, меня сейчас забьют. Так, казнь, срочно. Пошла. ай перепутала кнопки. Летит сюда. Дороги тянешь! Блин Последнюю кнопку перепутала, ай-яй-яй Так, ты у нас уже, по-моему, готовый, да? Подождите! Надо его это уже добить Тоже сейчас выкинем его Нафиг Давай, опа И полетел Так, Будика, куда ты там? Ну-ка вернись Ну то есть там генералы Видимо что-то нахуй вертили Что-то там случилось Император там что-то устроил им? <связывая> Это он типа пик и кинул что? Вперед, насыпей, господин! Сколько... Ух ты, ё моё, сколько времени прошло, ты ё моё, ё моё, Я сижу такая, э -э -э -э. драки, драки, драки, драки, ура, убиваем, казним всех подряд. Мне времени уже все, пора заканчивать. Все, спасибо за то, что были со мной, за то, что смотрели меня, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, до встречи в следующей серии. Всем спасибо, всем, пока, пока.